ты выбежала что там у тебя где не ругайся о тора хорошо все он и да брыкаются эти видные живчики помогаться 20 раз о. так здесь что что тут пух где тут пух-то подруга ты хоть живая вот здесь вот вот видите вот что значит мама да ну все то есть их там достаточно много но живых нет вот они смотрите покажу вам как это бывает вот видите Ой. Вот ей пофигу. Подогрев, не подогрев. Так. Первокровка, видите? Да? Вот что с ней делать? Конечно, мясо. Господи. Что с ней делать еще? Вот, закроем ей. Все. Надо себе Так, собачек тоже надо кормить, да? Так, подогрева у нас дефицит. Поэтому мы сразу вот так вот. Все, берем. Так, где что у нас? Ух, какое гнездо. Привет. Да бы соседки-то, А-а-а! Так, О, вот они. Ох, какие. все, Так. Дальше пошли. Вот наш провод. Ух ты, а ты что тут сидишь? Ну-ка. Кормишь, что ли? Не будем пока пугать. Вот видите, как она сидит в гнезде, да? Вот она. видите обратите внимание, да? Вот она под полочку не лазит. Вот она, видите как. И даже когда видели, когда она выскакивала, если бы на как они у нее были, они бы раз и все, и здесь все остались. Вот, вот они, тут они все спрятались. Вот, вот. Горячее гнездо. Вот. Ну, еще не знаю, что она кормила или что делала. Пусть сидит дальше. А мы пойдем. У нас вот еще два провода торчит. Так. Ну, тоже хорошо мордашками тычутся. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо, не выскакивай. Оп, попрыгунчики. О, славно. Я, в в курсе, да, я редко, у меня так бывает, что вот такая куча, здесь 8, у меня окруло. Обычно я 2-3, но здесь я долго не случал, вообще два месяца практически опять сидит тут что ты сидишь, кормишь, что ли? Вот, посмотрите, видите, да? Вот, лапка у нее передняя там. Вот она, видите? А они там присасываются. Вот так она их кормит, да. Есть вискаки, вот когда, да, если даром на соске, она его не выделит в клетку. У нас, ост... Видите, он останется здесь. Мы посмотрим, что он нас это вообще. Ой, что-то там наехала. Да, тепленькие, хорошие, нормально. Вот пусть будут. Все, закроем. Ну и все у нас на этом, да? Да. Вот. Что у нас одна, не путевая, да? Вот мы ее сейчас маточник у нее молодор заморила ну, под заберем у нее этот подогрев ее на мясо это у нас один два два три да еще беда какая вот это к тому что Ой, где мой толмут ага оставлять их не оставлять И ни в коем случае Нафиг она нужна вот, без нее хватит он еще сколько сидит их на ремонте вот. так вот мы сейчас ее сразу раз забой То есть молока нет, видимо, родила. Сколько не знаю, даже там, ну, 8-то точно, может, даже больше. Вот, родила, и все, заморила. И загнила, укрыла. То есть какая мне разница? То есть инстинкта нет материнского. Я что, я не воспитатель его воспитывать. До свидания. Следующий. Вот, остальные здесь нормально. Так. Сейчас. Надо у нее. Сейчас ручками будем заниматься. О. Евгений Выпалов. Евгений я знаю, в какое время можно открыть подогрев в нездоби? Ну, то это, ребята. Э, вот, смотрите, какой подогрев. Вот такой саморегулируемый, как сейчас вот у меня, да? Его можно вообще не отключать. То есть он не мешает. То есть вот пленочный подогрев на был раньше, который на Урале, да, я использовал, если помните, да? И я с ним сюда переехал. Быва с ним морока.